Гигиенические прокладки – это предмет первой необходимости для каждой женщины. По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, от 80 до 90% совершеннолетних женщин страдают от тех или иных гинекологических заболеваний. При этом 62% гинекологических заболеваний связаны с использованием некачественных гигиенических прокладок. Поэтому выбор качественных, безопасных, здоровых и удобных гигиенических прокладок крайне важен для здоровья женщины. Опыт 1. Герметичность упаковки. Нарушная упаковка гигиенических прокладок fohow, выполнена из алюминиевой фольги, оснащена самоклеющимся клапаном, обладает хорошей герметичностью. Внутренняя упаковка имеет защиту на 360 градусов полностью герметично и надежно защищает прокладку от всевозможных загрязнений. В других прокладках внешняя упаковка, как правило, выполнена из пластика и не имеет самоклеющегося клапана. Внутренняя упаковка также недостаточно герметична и не может полностью защитить прокладку от загрязнений. Опыт второй. Используемые материалы. Качество материалов, используемых в гигиенической прокладке, напрямую отражается на здоровье репродуктивной системы женщины. В некоторых прокладках в качестве наполнителя используется целлюлоза, полученная из переработанных отходов с добавлением различных химических компонентов. Разрезав прокладку, мы можем увидеть, как из нее выпадают волокна наполнителя. Прокладки fohow имеют шестислойную структуру из высокотехнологичных и экологически чистых материалов. Слой 1. Комфортный и приятный на ощупь нетканный материал. Слой 2. Функциональный чип 4 в одном. Слой 3. Слой защитой от протеканий по бокам. Слой 4. Ультрамягкий композитный наполнитель. Слой 5. Воздухопроницаемая мембрана. Слой 6. Композитная пленка, специальный нефлуоресцентный клей. Шестислойная ультратонкая структура прокладки обеспечивает идеальную защиту и комфорт, помогает надежно сохранить женское здоровье. Опыт 3. Скорость впитывания, защита от протеканий по бокам, защита от обратных протеканий, влагопоглощающие свойства. Чем выше скорость впитывания прокладки, тем она более комфортна в использовании выльем по 50 мл жидкости на прокладку FOHO и на прокладку другой торговой марки. Мы можем увидеть, что по скорости впитывания прокладка FOHO намного превосходит другую прокладку. После того, как прокладка FOHO впитала 50 мл жидкости, ее поверхность по-прежнему осталась абсолютно сухой. Благодаря U-образной защите от протеканий по краям прокладки не видно потеков жидкости. На другой прокладке мы видим потеки жидкости по краям, поскольку она не имеет защиты от протеканий. Накроем прокладки бумажными салфетками и слегка надавим. Мы видим, что салфетка, помещенная на прокладку другой торговой марки, полностью промокла, а помещенная на прокладку FOHO осталась сухой, что говорит о надежной защите от обратного протекания. Сейчас мы выльем 50 мл жидкости на прокладку ФОХОУ. Мы видим, что жидкость полностью впиталась, к тому же не осталось потеков по краям прокладки. Выльем еще 50 мл жидкости, всего прокладка впитала 150 мл, а на ней по-прежнему нет никаких следов протеканий, что свидетельствует об исключительных влагопоглощающих свойствах. Опыт четвертый воздухопроницаемость нижнего слоя. Прокладки с хорошей воздухопроницаемостью, более комфортны в использовании, препятствуют появлению неприятного запаха и снижают риск возникновения воспалений. Накроем два стакана с горячей водой воздухопроницаемым слоем прокладки Foho и таким же слоем от прокладки другой марки, а затем накроем их чистыми стеклянными стаканами. За несколько коротких секунд мы можем увидеть, что на стенках стакана, которым накрыт воздухопроницаемый слой прокладки фохоу, образовался конденсат. Через одну-две минуты мы можем увидеть, что на стенках этого стакана появились крупные капли влаги. При этом на другом стакане мы не наблюдаем никаких изменений. Это говорит об исключительных воздухопроницаемых свойствах прокладок фохоу. Функциональный чип 4 в одном. Прокладки FOHO имеют встроенный чип, обладающий четырьмя функциональными свойствами. Анионы дезинфицируют, помогают снять воспаление и избавиться от неприятного запаха. Инфракрасное излучение улучшает операцию крови, повышает иммунитет, смягчает менструальные боли. Наночастицы серебра обладают бактериостатичным и противовоспалительным эффектом, помогают поддерживать нормальный показатель PH, снижают риск возникновения воспалений. Также чип обладает магнитными свойствами, воздействует на магнитное поле человеческого организма, что помогает улучшить метаболизм и предотвратить воспаление репродуктивной системы. Чип с магнитным волокном можно легко проверить с помощью детектора. При этом магнитный детектор издает характерный звук. При проверке чипа без магнитов звуковой сигнал не подается. Тест-полоска для самодиагностики. В каждой упаковке прокладок FOHO имеется тест-полоска для самодиагностики воспалительных процессов, по изменению цвета которой вы можете в любое время узнать состояние здоровья вашей репродуктивной системы, выявить различные проблемы на ранних стадиях и принять превентивные меры. Из проведенных опытов мы можем констатировать, что прокладки FOHO по качеству и герметичности упаковки качество используемых материалов, скорости впитывания, благопоглощающим свойствам, уровню защиты от протеканий по краям и обратных протеканий, воздухопроницаемости, функциональным свойствам значительно превосходят аналоги других торговых марок. Это безопасный, здоровый и комфортный выбор, который подарит любой женщине ощущение абсолютной защищенности.